Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, э, радиостанции центра «Сангейтс». Сегодня у нас очередная передача э, «Учение свет». Э, не а учения, не ученых тьма. Нет, не учение а – это тьма. Так у нас было, ученых у нас уже полно. Э, но сегодня у нас необычный человек в гостях, опять же, э, сама... Программа достаточно необычная, потому что вот мы все говорим о, о духовности, а тут вот такая программа, которая называется «Деньги», опять же «Деньги». Ну и вот в гостях у нас довольно известный, довольно популярный человек в городе Чикаго, и, с которым мы достаточно давно знакомы, Йосиф, правильно? Да, да уже, уже более, за 20 лет перевалил. Да, более 20 лет. Иосиф Розенберг, президент Чикагского клуба Common Sense Club. И это человек, который занимается финансистом в первую очередь. Ну и мы сегодня будем говорить о деньгах. Иосиф, у меня к вам первый вопрос. Ну вы специализируетесь на бюджете. Ну давайте не я буду рассказывать, а вы расскажите о себе вкратце и мы будем уже вести эту беседу. Ну вкратце... Это звучит примерно так, что я получил образование как системный аналист, такой финансовый системный аналист, и этим занимаюсь практически с 1977 года. Вот в 1978 году я сделал аналитический, сделал репорт второго подшипникового завода в Москве, в результате которого там мы обеспечили подшипниками лишних два танка. Ой. А, я думал о том, что подшипники стали крутиться гораздо более быстрее, чем они должны крутиться. Нет, больше не надо. Иосиф, вы тоже создатели очень интересной технологии. Я такой, честно говоря, не слыхал. Технология называется «выживание эмигрантов». Выживание как? Физического выживания или какого выживания? Ну, давайте скажем так. Поскольку, когда вы говорили о моей известности, я, конечно, спасибо за комплименты, да, но... Так уж получилось, что моя основная среда, с которой я работаю, это русскоязычные. Это не обязательно только русские, это представители всего бывшего Советского Союза, и поляки, и болгары, и чехии. В основном, скажем, люди, для которых русский язык не, не посторонний предмет. Вот. И в силу этого, естественно, это в основном иммигранты и иммигранты в первом поколении. И вот когда я уже, так сказать, в этом поле работаю, ну скажем ну, практически так... Практически мы с вами, да? Ну да, да. Ну, Нет, конечно, конечно, мне это, лет 30, мне, да, это, мне это легко говорить, потому что я сам через все это прошел. И я прекрасно понимаю, что если бы у меня была возможность сделать то, что я могу сейчас сделать, ну, наверное, мы бы с вами сидели какой-то другой радиостанции, например, NBC. Наша радиостанция. Ну, как я не знаю, что давай. Да ну, на самом деле, меня это волнует. Во вторую очередь, просто я хочу сказать, что вот мне Америка нравится многими странами. Вернее, у меня даже нет той страны, которой я могу сказать, что мне Америка не нравится. Потому что я во всем вижу здравый смысл во всем самом хорошем, во всем самом плохом э, есть абсолютно здравый смысл, который, ну скажем, нормальному человеку позволяет в этой стране дышать свободно. Причем вне зависимости от того, сколько у меня в кармане. Понятно. Но у нас вопрос такой. Э, у меня, точнее, вопрос да. такой. Э, скажите, пожалуйста, вот эм, эмигранты ну, по статистике, насколько я знаю, особенно русскоязычные эмигранты, которые находятся у нас здесь в Соединенных Штатах, которые приехали из бывшего Советского Союза, из других, вот, других, да, ну, не знаю, как насчет Болгарии, Польши, это вы знаете. Ну, в частности, есть такая статистика о том, что гораздо быстрее они, так сказать, акклиматизируются финансово в стране в Соединенных Штатах, гораздо быстрее по статистике покупают дома машины и приобретает ну, относительно неплохой такой уровень жизни, выше среднего, будем так говорить, даже по стране. Это правда? В сравнении с кем? С американцами. А, ну, я бы так, наверное... Ну, с точки зрения скорости, да, безусловно, это быстрее, но мы вынуждены это делать. Мы вынуждены это делать, потому что, как говорится, основной локомотив, который нас сюда привел, это наши дети. И для того, чтобы у наших детей, они, скажем, не оказались на общественной обочине, нам надо сделать так, чтобы уже в школе они себя чувствовали совершенно комфортно, и поэтому приходилось и работать, и по две, и по три смены, и э, то есть то, что, ну, американская нормальная семья... Получала в качестве, так сказать, исторически, за предыдущих поколений, нам надо было форсировать буквально в первые годы. Uh -huh. И по этой причине, конечно, тут есть еще один нюанс, который приводит. Да, мы быстрее покупаем дома, но если что-то случается, мы их быстрее теряем. Да, мы быстрее зарабатываем какие-то деньги, но если что-то случается, мы их быстрее теряем. И то, вы хотите сказать, русские эмигранты знают? Это не русские, это эмигранты. Эмигранты, эмигранты вообще. Ну, вообще все эмигранты. Не, я имею в виду, что если мы говорим о, скажем, эмигрантах в первом поколении, иммиграции из России, из Советского Союза бывшего, она ничем не выделяется. То есть мы на таком же уровне, как филиппинцы, мексиканцы. Уровни жизни? По уровню жизни, я могу сказать, те люди, которые сюда приехали, там, легально и так далее... К сожалению, вот это, это я как раз могу сказать, к сожалению, мы ничем принципиально не выделяемся. Ну, тут можно было, конечно, поспорить. Я думаю, наши дорогие друзья, которые, это наша аудитория, которые нас сегодня слушают и которые будут слушать нас в записи, наверное, тоже могут с вами поспорить, не знаю, но как минимум они могут задать, дорогие друзья, вы можете задать нам вопросы по телефону 847-226-995. 6. или вы можете нам написать на Skype это сангейтс солнечная ворота на конце буквы сангейтс 108 иосиф такой вопрос вы утверждаете о том что ну мы всем знаем во первых о том что образование в соединенных штатах поставлено ну, очень серьезно но вот вы говорите о том что есть какое-то вот такое упущение причем существенное упущение вот то, чему нас обучают, ну, так скажем, даже не в высших учебных заведениях, а специфика проблем так называемых, вот, прибывших иммигрантов. Вот в чем заключается вот это упрещение? Вот это очень правильный, хороший вопрос вы мне задали. Тут вот какая ситуация. Если нас слушают люди, которые не живут в Америке, то для них, наверное, будет удивлением узнать, что, например, если человек решил э, открыть завод по производству, там, скажем, бейгелов или еще чего-то, то ему для этого Бобника. ничего не надо. Ему надо просто прийти в библиотеку, и он нам дает там кучу пособий, которые ему скажут, как это сделать с нуля. Угу. Вот просто с нуля. Но вы имеете в виду совсем другую, в общем-то, ну, вот но... другое я... опущение, да? Не-не-не, я пока говорите? не про опущение, я говорю про правила. Про правила, вот. И поэтому это... здесь учат всему, как открыть коробку пельменей, как там, я не знаю, начать чистить зубы, как э, махать руками перед телевизором. Всему учат. Но если мы говорим о финансах, То же самое касается финансов. Причем это учат всему. Вопрос заключается в том, что все это обучение имеет одно, как говорится, как мы тут говорим, одно предположение. Вот эти школы, вот эти инструкции, вот эти курсы, они рассчитаны на американцев. Ведь люди, Американцы, много лет, они которые, да, это те люди, у которых вообще проблема, вот как ты говоришь, правильно сказал, акклиматизации уже не существует. Вот я могу сказать, что наш, я вот вижу наш, результаты нашего труда на наших детях. Вот наши дети уже в значительной степени, в подавляющей степени, у них нет вот этого, э, так сказать, э, с, ну, скажем, шлейфа вот нашего приезда. Они уже многие этого не знают, это не чувствуют, есть, это они не видят. полностью они американцы Они американизировались, и слава тебе, Господи. вот Потому что американизироваться, это значит жить нормальной жизнью. Вот. Ну, вы знаете... Но я, же, мы не закончили по поводу обучения. Да. Но так вот, и вопрос -то заключается в том, что Скажем, когда инструкция говорит о том, что да, для того, чтобы вам откладывать деньги на пенсию, вы должны там, я не знаю, откладывать там определенную сумму денег. И эти люди, кто писали эти инструкции, не предполагали о том, что когда я буду откладывать деньги на пенсию, у меня не будет денег для того, чтобы купить машину. А если я не куплю машину я не смогу зарабатывать эти деньги, есть масса всяких вещей, которые считают, что это уже людей есть, есть понимаете? Не учитывая специфику определенных слоев да. населения, и тут получается по так, могут так, быть, такой парадокс. Приехали, да? Вот когда мы приехали, ведь вот я сейчас задам, Миша, ну, мы уже тут какое-то общение, я уже буду говорить ты. Да. Пожалуйста. Миша, скажи мне, пожалуйста, такую вещь. Вот а когда вот ты сюда приехал, был у тебя какой-то дискомфорт с возможностью получения каких-либо кредитов? Или ты, все, ты мог получать кредиты совершенно спокойно? Нет, безусловно, было. Поэтому, когда я покупал себе, скажем, машину в кредит. Да то мне пришлось брать своего брата как косайнера или который человек, который подписан, потому что у него была кредитная история, а у меня ее не было Ну, на тот момент. Я думаю, что, может быть, не все слушатели знают, что такое кредитная история, но вопрос упирается в то, что все правила, по которым мы живем в этой Америке, они настроены на того человека, у которого все в порядке, у которого есть средства, у которого есть доход который показал за многие годы, что он прекрасно берет займы и их прекрасно выплачивает. И вот если все вот эти параметры мы возьмем, мы вдруг увидим, что иммигрант, который приехал в страну, не имеет ни одного, ни второго, ни третьего и ни четвертого. То есть вы и вы именно хотите... в тот момент, когда нам больше всего нужны вот эти деньги для начала, угу. вот именно тогда у нас их нет. Получается так, что эти инструкции были написаны кем-то когда-то, может быть, там не знаю, сто лет тому назад, и они никогда не переписывались, но, и никогда это но, не учитывалось. Но нет, это абсолютно объективная вещь. И, смею вас уверить, никогда инструкции для иммигрантов никто писать не будет по одной простой причине. Рынок по большому счету в иммигранте как в покупателе не заинтересован. Иммигранты составляют вот в секторе покупателя, ну, наверное, полтора-два процента. Кто это будет переориентировать себя на полтора-два процента? Ну, вот, например, э у вас радиостанция, вы ее ориентируете, скажем, там, на русскую аудиторию. А хотели бы вы вещать для племени мумба который состоит из двух человек? Наверное, да. нет. Да. Нет. Нет. Мне было бы интересно, а, ну, что э за племя и почему э там только два человека. Почему два человека. Да. Поэтому. Я вот еще раз говорю, почему страна здравого смысла? Потому что это имеет смысл для миллионов дать инструкцию. Это имеет смысл, миллионы принесут, а давать инструкцию для 10 тысяч, это не имеет смысла. Нет, хорошо. А, получается, ваша аудитория, ваших клиентов, это те люди, которые, ну, допустим, все знают, что такое кредитная история. Это та аудитория... То есть, те люди, которые, допустим, не имеют кредитной истории. Ну, либо очень такую в начальном состоянии. Но это только один из аспектов. Ну, хорошо, вот у меня кредитная история ну неплохая. Пока, в этом случае, я еще не успел ее испортить за 20 Миша, лет. Миша, ну, 20 лет Вопрос. ты уже выпадаешь из этого. Не-не-не, почему? Ну, у меня ну. есть очень много вопросов, которые я могу не, задать. Нет, пожалуйста, пожалуйста. То есть к вам можно обратиться, я просто к другому говорю, потому что вот у меня тут целый скрипт есть написан, но дело в том, что то, что вы рассказываете вживую, оно гораздо более интересно, чем просто читать. Я хочу сказать, есть много нюансов, связанных с кредитными карточками. Или это тема нашей какой-то другой. Дело в том, что, дорогие друзья, я забыл, наверное, сказать, мы сегодняшней программой открываем цикл передач с Иосифом Розенбергом который как раз готов поделиться э, своими знаниями в этой области финансирования, в области бюджета, и это, по-моему, самое главное, потому что я сам не раз обращался к Иосифу именно с просьбой э, помочь мне в планировании какого-то мероприятия или планирования какого-то долгосрочного мероприятия, бизнеса, может быть, даже. Вот. Но это следующий вопрос. Так все-таки, вот ваша аудитория – это та, которая не имеет кредитной истории, но это только такие люди, которые вот совсем недавно приехали, получается? Ну, во-первых, для того, чтобы... Э, ну, те, кто только вновь приехали, конечно, я бы, например, я бы, я бы мечтал, чтобы... Когда я приехал, чтобы у меня была возможность поговорить с человеком с теми знаниями, которыми я сейчас обладаю. Даже больше не знаниями, а, может быть, опытом. Ну, вот. а вы когда приехали, у вас был такой человек? Нет. Nope. Не было. Не было. Ну, могу И вам ни у кого сказать, не было. Да, могу сказать, не, не было. было, да, не было. Мы полагались на специалистов, ну, на американцев поскольку было тогда не так много людей, было перед нами некоторые волны там иммиграции, но они... Миша, сказать, давай, я, я сейчас... Почему я перебиваю? Да. Это снова подтверждение вот того, что нет инструкций для вновь приходящих. Почему? У вас есть такая инструкция? Нет. Ну, нет, ну, то, что мы сейчас будем говорить, это отдельная песня. Я просто говорю, что... Почему этого нет? Потому что традиционно в американской семье из года в год у них есть свой адвокат, у нас есть свой адвокат, у нас есть свой бухгалтер, у нас есть свой кардилер, у нас есть свой страховой агент, у нас есть свой morgage-брокер и у нас есть свой real estate-агент. Так вот, ну, общем, когда, когда да. семья за годы вот обросла таким набором сервисов, то э, те люди, которые предлагают сервис в этой семье, они уже знают, что в этой семье есть и что им нужно. Понимаете? А мы, когда приехали сюда, у нас был культурный шок, и он не был связан с длиной полок, с колбасой там, или с платьями. Он был связан с тем, что передо мной стоял выбор, вот мне надо состраховать машину, а передо мной 40 страховых компаний. Я и сейчас как не знаю. выбрать? Нет, ну, у меня есть какая-то, конечно, Понимаете? своя страховая компания, свой страховой вот. агент. Поэтому... Но я получаю много всяких разных предложений с да. А других агентств э, перейти к ним э, с какими-то бенефитами и так далее. Ну, ну, я просто говорю, что вот та самая ситуация, где анализ в семье проводился исторически у американцев, вот когда мы только приехали, у нас этого нет. Угу. И получалось зачастую так, что тот брокер, который предлагал вам лучший продукт, которого он владеет. И он это делал абсолютно с чистой совестью. А для вас он не работает. Понимаете, вот для вас, в вашей конкретном контексте, это не работает. Да, Я могу вам там примеров там до завтра приводить. Но я все-таки хочу вернуться к тому, о чем мы говорили по поводу инструктирования. Так вот, инструкция у меня поэтому был вопрос. Если такой инструкции не существует для иммигрантов, ну, казалось бы, святое место пусто не бывает, оно должно быть чем-то занято, и кто-то должен был взять на себя такую миссию, но ну, как минимум, но ну, если не создать такую инструкцию, то как минимум ориентировать вновь прибывших людей или тех, которые прожили здесь недостаточно много времени. Вот этим человеком являетесь вы? Отчасти, отчасти. Но дело в том, что так. я не создаю инструкцию. Я делаю так, чтобы человек, приехавший в Америку, стал по всем параметрам американцем не через 10 лет, а через год. И тогда все инструкции, которые написаны, они для него... Минуточку. То есть вы срок адаптации... Да. Вот как, я не помню, как это, ну, есть адаптация, так а, по-русски. По-русски, да, да, да, ассимилирование, да. А вы сокращаете в 10 раз? Я сокращаю. Дело не в том, что даже могут, 10. Быть. Просто вопрос ну, упирается... В... Вместо 10 лет один год, да, ну, условно, я понимаю. Ну, что дело условно. в том, что, ну, скажем, люди, вот, ну, скажем, сейчас растут мои внуки. И вот этот вот десятилетний период начиная там с high school и до своей первой работы, они пройдут просто естественным путем. Это просто будет их жизнь. Uh -huh. А у нас, когда мы приехали, у нас нет этого времени. У нас нет времени, у нас нет денег. И по большому счету у нас даже нет выбора. Потому что мы должны обязательно заработать сегодня, заработать много, иначе от этого страдают вопросы, перспективы наших детей и наших семей. Иосиф, дело в том, что у нас наша программа уже практически подходит к концу, и поскольку у нас это только первая программа, у нас будет много впереди программ, то, что вы рассказываете, это все здорово и замечательно в теории. Это все теория понятна. Приведите один пример, ну, вот сейчас один пример в этой передаче, а дальше мы продолжим. Ну, дело в том, что я не знаю, насколько этот пример будет для некоторых слушателей типичен. Я вам приведу два примера. Два. В, это воскресень... а в это воскресенье а, мы открыли кредитную карточку человеку, который приехал а, в нашу страну в августе, угу. в августе прошлого года. И эта карточка была открыта на 7 тысяч долларов. Так. И это была его первая карточка. Угу. Значит, я вам могу сказать по практике, я свою первую карточку долларов, по-моему, на 300 или на 500 получил на третьем году. Вот. Я раньше не... А следующий, угу. ну, опять же, я могу задать этот вопрос вот, просто дома, подготовься. Значит, и вторая ситуация, когда человеку э, после банкротства, всего через полтора года после банкротства, открыли первую карточку, как вы думаете, на сколько? На 15 тысяч долларов. После банкротства через какой срок? Через полтора года. Через полтора года после официального да. банкротства. Да. Дорогие друзья, мы, к сожалению, должны вот на этом остановиться. Это было очень интересное начало, во всяком случае, нашей Я боюсь, программы. что наши слушатели, услышав про эти 15 тысяч, потеряют сон. Ну, я надеюсь... Ну, во-первых, это касается... Нас слушает не только, кстати, русскоязычная аудитория в Соединенных Штатов, нас слушают и за пределами нашей страны, в России, в частности, в Украине. А, ну, им это, наверное, не интересно или всякое бывает? Ну, во-первых, я говорю о каких-то достаточно общих правилах. И, например, если наши слушатели в результате наших разговоров и, может быть, их звонков скажем, поймут, что в каждой семье должен быть, ну скажем, четко расписанный бюджет, я буду считать, что мы не зря потратили время. Да, ну вот об этом как раз идет речь, о планировании бюджета, что сегодня является, конечно, главным проживанием, фактором проживания и финансового благополучия проживания в нашей стране. И на этом тогда разрешите нам закончить нашу программу. Иосиф, огромное вам спасибо. Я просто хочу объявить о том, что следующая наша программа пройдет в это же время, через неделю. То есть мы встречаемся с Иосифом Розенбергом по четвергам. Ну, вот на сегодняшний день это час дня по времени города Чикаго. В Москве в это время, ну, для тех, кто слушает, 9 часов вечера, время как бы удобное. Ну и следующая наша программа будет посвящена... Наверное, вот то есть такое понятие агрессивный инвестмент и чем он нам грозит? Мы в плане этой программы у нас была как раз таки вот еще затронуть этот вопрос, мы просто не успеваем, любая агрессия будем, грозит э, Нюрнбергом. Грозит последствиями, да. <свят> да, да, это правда. А, спасибо большое, Иосиф. Значит, очередь. я хочу, э, во-первых, поблагодарить тех, у кого хватило терпения нас выслушать в течение всего этого времени. Значит, что вы мне крайне бы помогли, если бы на адрес э, Сангейтс присылали ваши вопросы, комментарии, причем желательно критического плана. Вот и чтобы с тем, чтобы мы как-то корректировали свою передачу. Но, смею вас уверить, основная цель наша – дать вам полезную информацию, которой бы вы могли пользоваться, чтобы это время не было просто временем потерянным. Да, спасибо большое. Я просто напомню наши координаты. То есть, если у вас есть вопросы к Иосифу, если у вас вопросы есть вообще по любому другому вопросу по теме в центре «Сангейтс», это 847 226 9956 Это наш веб-сайт, тройной W, Кстати, там внизу страницы «Плеер» на первой странице, где можно прослушивать наши все программы. Ну и Skype это «Сангейтс». С, буква С на конце, солнечная ворота, Сангейтс, 1 0 Еще раз, очень большое вам спасибо Всего за доброго, ваше время. Всего доброго, спасибо и... большое, и мы сделаем все, чтобы наши передачи были для вас интересны и познавательны. Всего доброго, до свидания.